вот она значит кинули трубу что-то фокус не фокус кинули трубу на бассейне вот получается вот она по шву, шовную трубу кинули на пожарку и вот пошло вот раз вот два вот там видно нет отмечено три дырка и там дальше Одну уже заварили, еще там дальше две. И вот это в течение двух лет мы по этому шву все варим и варим. Вот кто-то сэкономил деньги и кинул шовную трубу. А сэкономили, походу, наверное, так нормально. Кто-то в карман положил. Ну, а кто-то как бы бегает и вот так делает постоянно. Вот так вот у нас строят. Не знаю, кто тут этот бассейн строил, кто тут только его не строил. Вот такая вот штука. И менять вроде как денег нет. Вот так.